Компании New Millennium Center ЛТД уже 9 лет. Она сотрудничает с такой крупной компанией, как Monolith, которая находится на рынке недвижимости 20 лет. Наша компания дает огромную возможность людям зарабатывать 1000 долларов в месяц, а еще самое главное, что абсолютно каждый человек любой категории, будь то мамочка в декрете, пенсионер, студент, либо предприниматель, может участвовать в программе бонусно-накопительной и накопить себе на недвижимость за год без рассрочек ипотек. Ребят, от души, знаете, хочу сказать, что я очень рада, что нахожусь в нужном месте, в нужное время с теми людьми, которые меня сейчас окружают. Результаты, которые показывает каждый день наша команда, показатель того, что атмосфера ведет к успеху абсолютно любого партнера. Пришло время что-то поменять в своей жизни хотя бы просто сделать первый шаг на пути к этому я счастливая мамочка в декрете и чтобы сделать для своей дочки жизнь